по поводу того, что многие люди делают. Вот есть разъем Type-C, которым иногда здесь забивается всякая гадость из кармана, там катушки и тому подобная нечисть. Как же с ней бороться? Ни пинцетами, ни тем более с ботычками, разными булавками, лучше туда не лазить. Лучше в данном случае обратиться к специалистам, которые почистят за денежку, ну или если вы хотите сэкономить и это у вас проблема. То поможет вот такая вот штука, сжатый воздух, который можно продуть и у вас всегда будет чистая техника. Разъездить.